Достаточно сложная тема для обсуждения. У Набокова есть рассказ о доме терпимости. И там он приводит интересный факт. Среди постояльцев данного дома, назовем их так, было негласное соревнование, кто больше раскрутят клиента на различного рода подарки, на различного рода угощения и так далее. Они не имели процента с этих угощений, они не имели ничего, но это было негласное соревнование, таким образом они друг перед другом хотели показать свою значимость. Они себе такими ложными путями, доказывали, что они нравятся, доказывали, что они очень хорошие, значимые женщины в жизни мужчин, пускай даже на час. И видео, собственно говоря, о том, что подобного рода поведения в последнее время можно наблюдать у многих женщин. Получается, что их задача за то время, пока с ними мужчина встречается, как-то отыметь все, на что он способен. Это могут быть деньги, поездки, подарки, причем подарки дорогие, дорогие и так далее. И... Такое ощущение, что женщина уверена, что эти отношения продлятся несколько месяцев, как бы не пару свиданий. И таким образом она должна за это время максимально отобрать что-то, максимально э, насытить свою черную дыру, назовем это так. Э, иногда она хвастается перед подругами, иногда она сама рада этому моменту. Иногда у нее бывают перерывы между отношениями, а ей нужно на что-то жить и так далее. То есть получается замкнутый круг. С одной стороны, она себе не позволяет длительных отношений, она сама настраивается на то, что отношения будут быстрыми, и за этот быстрый промежуток времени нужно сделать максимальное количество действий и максимально обогатиться за это время. Я понимаю, что что сейчас это не совсем правильные выражения, потому что что можно успеть за одно-два свидания, если ты чего-то хочешь. Здесь внимание я бы обратила все-таки на одноразовость отношений. Отсюда возникают такие фразы, что мужчинам только секс нужен Отсюда возникают и фразы, что мужчины козлы Отсюда возникают фразы, что кому он нужен и так далее То есть такой перевертыш, когда я-то все правильно делаю, а вот другие и так далее Так вот, давайте назовем вещи своими именами Подобного рода психология, она свойственна проститутка. Потому что у них есть только час, который они проводят с мужчиной, не придираемся ко времени, и когда они могут максимально что-то с этого поиметь. Либо деньги, либо подарки, либо что-либо еще. Если совсем посмотреть историю нашего государства, то в 90-е годы Произошло то, что произошло. То есть Советский Союз перестал существовать. И целое поколение людей оно попало в межвременье, То есть, когда старой страны уже нет, а новой страны как таковой еще непонятно, что организовалось. Американский образ жизни, который пытались привить в то время, он у нас не прижился. Совершенно разные культуры. И в итоге каждый выживал как мог. На самом деле не зря проституцию называют древнейшей профессией. Потому что даже если все пошло крахом, у женщины есть ее главное орудие труда, которое всегда при ней. И, и если мы вспомним песни тех времен, есть одна песня, когда меня в Афган, тебя в валютный бар. То есть мужчины пошли, и мечтали быть военными, потому что военные – это полностью государственное обеспечение и хорошая достаточно зарплата. А вот точно так же женщина, самый простой способ заработать у женщины – это либо уборка, либо проституция. Очень часто уборка женщинам не нравится. И если мы посмотрим на внешний вид современного женского поколения, то мы поймем, что многие... Либо воспитали своих детей, либо и сами имеют такую тенденцию, вплоть до того, что внешне наши женщины, нет, они не напоминают проституток, но они одеваются таким образом, что они привлекают внимание. И даже если сейчас посмотрим на тенденции, которые существуют среди женского населения, очень много говорится о сексуальности, очень много говорится о... Э пропаганде о сексуальности, о показе данной сексуальности. Очень много говорится о внешнем виде. Сейчас очень популярны косметические салоны. Очень много уделяется внешнему виду. Я даже на сайте где-то видела фразу, что психологи это очень дорого. Если, конечно, отказаться от самого необходимого, убрать парикмахера, ногти, заботу о внешнем виде, то, конечно, на психолога хватит денег. Но как же быть тогда с внешним Внешним видом. А, Причем женщина два раза замужем. То есть как-то она привлекает мужчин, и, возможно, именно заботой о себе и так далее. А, что я хочу сказать? А, я хочу сказать о том, что одноразовость подобного рода встречи отношений это некая современная тенденция из которой можно выйти самостоятельно вы можете следовать моде, можете не следовать если в моде красный цвет а вам не идет красный цвет это не повод носить красный цвет примерно здесь то же самое можно иметь моду на одноразовые отношения но Потомство оставляют только те люди, которые решили оставить это потомство. То есть сейчас семья достаточно широкое понимание, туда относятся все, что можно и что нельзя. И считается, что данное понятие вымирает. Семья как понятие вымирает уже несколько тысяч лет, но... Все, кто создавали семьи, все, кто оставляли потомство, они и оставались, а те, кто не создавал потомства, те, кто делал что-либо по-другому, те просто вымирали, то есть оставались на одном поколении. То же самое происходит и сейчас. Если вы заметили, культ семьи все-таки начинает восстанавливаться. И теперь, если раньше с экранов телевизоров нам объясняли, что нужно в день знакомства спать с мужчиной, то сейчас нам показывают какие-то семьи, сейчас нам показывают какие-то отношения после развода цивилизованные между отцом и ребенком, между матерью и ребенком и так далее, подобные вещи так вот если у женщины имеется желание только что-то сожрать и сейчас сожрать мы сильно не про еду то, во-первых, нужно мужчине подумать, насколько он сможет, и у него есть желание что-то переделать в женщине. А второе, если женщина так себя ведет, то это прямой путь к одиночеству. У каждого человека есть определенное количество времени. И, как говаривают в народе, «бабий век недолг», Uh, уже после 30 эта женщина может uh, не найти тех мужчин, которых она находила в 20, несмотря даже на готовность к большой разнице в возрасте. И иногда, uh, материально подтверждая uh, любовь к себе, женщина теряет самое главное, она теряет саму себя. У каждого из нас есть свой выбор жизни. И я сейчас, если вы заметили, никаких оценок не говорю ни в ту, ни в другую сторону. Я сейчас поднимаю просто эту тему, как имеющий место феномен. Что с этим делать, каждый решает самостоятельно. Однако есть у меня поговорка «Черную дыру накормить невозможно». Эта черная дыра... Я не знаю, откуда она берется у людей. То, что она не с рождения, это очевидный факт. Это может быть обида на кого-либо. Это может быть обида на родных и близких. Это может быть желание возвыситься. Это может быть желание достигнуть чего-либо. Однако, если подобного рода вещи есть в вашей жизни или в жизни ваших окружающих, то здесь каждому участнику данного процесса стоит задуматься, что он делает в каждой конкретной ситуации, чем он живет и какие последствия все это вызывает. Иногда это называется другими вещами, поэтому принимает Оборот красивых таких моментов, как подарки, благодарности, внимание и так далее. А на самом деле, этому названию проституции. То есть мы продаем себя за какие-либо э, наши удовольствия, которые длятся непродолжительное время. Э, когда вы в отношениях и вам дарят подарки, это один разговор. Когда отношения меняются, как в калейдоскопе, это совсем другой разговор. Как сказала одна моя незамужняя подруга, я не замужем, мне все можно. Э, так может быть отсюда количество разводов, когда я запрещаю себе... Даже смотреть на других мужчин, не то, что флиртовать с ними, а когда я развелась, то можно, как я это называю, ходить по рукам. Но у проституток тоже век недолг. У них есть такое выражение, как «вышедшая в тираж». Я не думаю, что это та профессия, которую вы достойны. И все как всегда. Всегда можно что-то изменить в своей жизни, особенно если вам это не нравится. Если у вас не клеятся отношения, подумайте, может быть, вы попали именно в этот сценарий, а не происходит что-то другое. И тогда ваши отношения, возможно, станут более стабильными.